Спирали. С тех пор, как появились эти двое, Земля смотрится в лунное зеркало, лишь собственная тень то скрывает, то обнажает бледный диск. Нет ничего от себя в этом бесстрастном светиле, кроме печального отражения. Хочет Земля отвернуться и не может, приклеена гравитацией, но вот исчезает ночь, появляется солнце, сияющее изнутри, другая природа отражения.